Погнали, друзья! Здрасте! Забор покрасьте! До свидания! И Вот мы снова возвращаемся в игрушечку Под названием Remnant From The Ashes Друзья, данный экшен РПГ мне очень сильно зашло И я решил все-таки записать Небольшую серию ее Прохождения, да, то есть давайте С вами продолжим персонажем, которого Мы выбрали с вами вчера Напомню, что игрушечка совсем сырая Совсем новая, да, то есть вышла она у нас Буквально 20 августа текущего года И уже успела покорить Друзья, мое сердце, я надеюсь и ваше Тоже, а потому, да Бати, продолжим, а, поиграем нашим чувачком, повыживаем в этом постапокалиптическом мире. Очень уж он нам понравился. Не забываем, ребятки, читаем советы, а при уклонении и быстром беге расходуется выносливость, со а временем выносливость восстанавливается, в чем мы уже, собственно говоря, и убедились в прошлой серии. Так, ну что ж, интересно бы узнать, откуда мы начнем сейчас играть, и мне, ребят, еще очень важно узнать, какой у меня уровень сложности. Вот мы, значит, появились опять возле этого пацана, да, то есть главное ему в голову не пальнуть, а то иначе забанят нахрен мой канал, поэтому будем держать оружие, как говорится, в кабуре, ну... Как оно здесь убирается, я еще не разобрался Если, ребят, кто в курсе, как убирается оружие в данной игре То есть напишите, пожалуйста, в комментариях Ну и также хотелось бы узнать, где же здесь все-таки выбор уровня сложности Я что-то в прошлый раз играл мне по умолчанию поставили уровень сложности И как-то я даже и не понял Какой у меня уровень стоит И где его вообще можно а, выбирать Ну, пошарившись в настройках Я, ребят, тоже этого, к сожалению, не заметил и если вы вдруг знаете, где это можно поменять И если ли вот такая возможность вообще Также, ребят, пишите в комментариях С удовольствием почитаю И этот момент для себя зафиксирую Ну, а мы, ребятки продолжаем. В прошлый раз мы выполнили а, несколько поручений а, нашего уважаемого главнокомандующего у, или у, главнокомандующего. А, теперь у нас, ребятки, новые дела. А, новый дом а наша главная цель. То есть мы поселились в этом уютном укромном местечке, да. А подключили электричество ребятишкам. Теперь они у нас довольно и, и живут и балдеют. Так, ну что ж, а новый дом. Используйте карту в терминале пункта управления, мне предлагают. Да, давайте посмотрим на карту. И вот тут, вот я так понимаю, это я, а, синеньким отображаются персонажи. Плохо, что нельзя по уровням карты бегать, как-то ее отдалять и приближать. Это, на самом деле, очень неудобно. Мы, значит, тут немножко качнули своего персонажа. Давайте определимся. Значит, а, у нас тут есть горячие клавиши, ребятки. 1, 2, 3, 4, да. То есть мы на них можем что-то забиндить. Но я так и не понял, как биндить-то все-таки сюда. Это все дело, да. То есть а, как-то вроде можно, но хрен его знает, если честно, как. Вот, например, тот же самый пистолет... Выбрать ячейку Space. Выбрать ячейку. Ну, это нам просто предлагает проапгрейдить, да, то есть какой-то мод поставить, да. И без проблем можно проапгрейдить. Но мне хотелось бы понять, как нам можно быстрые слоты помещать наше оружие. Ну, я так понимаю, игра нам просто такого не позволяет делать. У нас тут все довольно-таки хорошо настроено изначально, да. То есть мы просто-напросто можем скроллом мышки это все переключать дело, вот дробовик, вот у нас пистолет, всего лишь два вида оружия, да, дробовики и пистолет, а кувалды у нас машет наш персонаж просто так от балды и от фонаря, как говорится, не заморачиваясь. То есть смотрите, какая ситуация с прицеливанием. Если мы берем оружие, мы с него сразу же не стреляем на ЛКМ, для того, чтобы выстрелить, друзья, нам необходимо сначала прицелиться, а потом уже полить, Вот так вот происходит стрельба, то есть так мы просто не пальнем. Если же мы так просто нажмем на ЛКМ, у нас наш бравый герой махнет вот этой Огромной булавой, да, и размочарит кому-нибудь черепушку сразу же с одного удара, да, или вот эти вот ящики раз, мне кажется, или я эти ящики уже убирал, ну да ладно, нам никогда не, не помешает, а лишнее Горстка лома Ну что, парнишка, ты мне, наверное, что-то хотел сказать Да, у тебя, наверное, есть какие-то ко мне э, Вопросики, давай с тобой попробуем, перетерем Да, что Хорошо, ты тут можешь сказать мы Больше не сидим в темноте. Да, братишка, замечательно Благодаря мне вам э, дали свет И если бы не я, вам вряд ли бы когда-нибудь Его дали Так, ну что, используйте карту в терминале пункта управления Мне надо, значит, спуститься вниз, да, погнали Я тоже немножечко освоился Уже примерно знаю, куда мне надо идти Куда надо бежать а, ох ты, опять ящички, прикольненько Ящички, ребят, не забываем, собираем Здесь бывает, ох, смотрите-ка э, Подобрал лома, да, немножко, и подобрал еще железо Ящики, ребят, надо ломать А вот эти бочки, к сожалению, ломаются Так, что такое? Что случилось? Рука болит, да? Рука болит, может быть, мой мол поможет буду. Решить проблему, нет? Дурной знак. Да, я, по-моему, к этим всем Стой персонажам ты, ты, ты, ты. уже обращался Ничего интересного, это просто NPC, друзья Пустоголовые NPC Которые просто болтают Но у них тут есть вот бочечки так, мы можем, ребят, присаживаться как-то, я уж не помню как. А, По-моему, да, э, на альт э, мы можем присаживаться. Вот эти, ребятки, э, ящики надо разбивать, то есть э, только их. А вот эти бочки, кстати, нельзя разбивать. Ну да ладно. А, как убрать оружие? Подскажите кто-нибудь. Так, это мы, значит, перезарядку делаем оружие, да. Причем сразу же автоматически, который у нас было в последний момент. Дробовичок тоже бы желательно перезарядить, но он у нас уже перезаряжен. Так, ну что, идем тогда. А, идем мы... М -м, куда мы идем? Нам надо сейчас а, на нижний ярус... Говорят, благодаря тебе. Да, да, да, успех. благодаря мне, кому же еще-то, а из вас, злоботрясов, вообще никто не удосужился проверить, как там обстоят дела с вашим ядерным реактором, пришлось мне его запускать вручную, блин, вообще никто не ходил до меня, говорят, в, в те места, так, ладно, пойдем сюда, нам, нам, похоже, вот сюда, да, то есть там у нас будет лифт а на другие комнаты, точнее, в другие комнаты, в другие помещения, идем, ребятки, мы уже там бывали, да, Теперь мне не страшно еще раз там побывать Потому что у меня есть, черт возьми Небольшой скилл в управлении дробовиком Так, а тут что у нас такое? Давайте, ребят, проверять все места, да, все такие э, ответвления А, здесь я был Здесь, собственно, каюта наших с вами технарей, механиков, да, которые, собственно, мне и подогнали мою броню В которой я сейчас скажу, да, бронь, бронька просто обалденная И мне она, черт возьми, нравится Так, ребят, побежали Наш персонаж, ребятки, может бегать, зажав shift вы можете побежать немножечко Так, новый дом, отлично, задание есть Идем его выполнять Ну что, ребятки, так, этого парня я тоже знаю Эй, Чё, чё, чё что чё что такое? Что то мне хотел сказать? Ага, спасибо и большое тебе, мужичок. Удачки тебе тоже со своей тут ногой, со своими проблемами. Я, я выдвигаюсь в большое путешествие и советую вам не хворать. Так, ты не мне порядок. что скажешь? Ты включаешь тот большой да, не включаю иногда. Рядом, да, иногда включаю. Пока еще ничего не включал, но сейчас попытаюсь а, что-нибудь а, да, включить. Так, это мы знаем, это мы уже здесь были. А, я примерно представляю, куда надо идти. Нам надо идти на ярус ниже... И там активировать нашу карту, которую нам недавно вручили. Так, здесь у нас, значит, реакторная, а ниже на B2, по-моему, да, у нас была дверка закрытая до этих пор. Сейчас, я думаю, мы ее попробуем открыть, да. Почему бы и нет, друзья? Надо двигаться дальше. Давайте, ребятки, двигаемся. Карточка. Вот у меня есть, ребятки, ключ Дельта, или как он называется, Датла. Давайте его используем. Так, а как использовать этот ключ? Кажется, ничего не происходит Что-то мне, по-моему, со мной подшутил кто-то, да, я так понимаю И ничего не происходит, говорят Как пользоваться-то? А, значит, наверное, ниже надо пройти Да, скорее всего, ребят, ниже надо пройти Потому что это одно помещение А ниже еще есть помещение, это на Б3 Если мы опустимся сейчас Там было еще, было еще место, куда можно вставить эту чертову карту Я думаю, у нас сейчас все-таки все получится Так, ну что, опускаемся ниже, друзья? Все, ниже, ниже, на самое дно. Так, надо здесь включить, по-моему, что-то, да? Так, что здесь надо сделать? Здесь нужны предохранители, я так понимаю, чтобы а, запустить это все дело. Странно. А, чтобы у нас заработало, да? И что? Кажется, ничего не происходит. Вот, блин, мне подкинули еще проблемку, а. а надо, значит, использовать карту в терминале пункта управления. А, я, наверное, погорячился, да? Да. И побежал сразу сюда. Просто я в этих краях бывал. И мне почему-то казалось, что я могу использовать карту, которая у меня сейчас есть. Давайте глянем, где она у нас в инвентаре. Что такое? Люминитовый кристалл, железо... Предметы для задания. Этот ключ теперь а, может включить терминал кристалла в блоке номер 13. А, ясненько. Блок номер 13 нужен, черт побери. А я где-то шатаюсь, вообще непонятно где в канализациях. Ладно, давайте попробуем разберемся, где у нас находится этот самый блок номер 13. А, мне прям интересно стало. Что-то я так уверен, друзья, был. На самом деле моя уверенность просто сыпалась, когда я сюда пришел... А, в штаны ко мне. Так, ладненько, мы не об этом сейчас говорим, мы говорим о конкретных задачах. Так, братишка, я тебе тут уже э, с тобой поболтал. Мне сейчас, знаешь, разговаривать как-то нет настроения. Мне надо и срочно искать э, выход из этой всей ситуации. И где мне использовать этот гребаный ключ-карту, который мне дали? Я ищу, э, как он нам называется, объект номер 13 или блок номер 13, но никак не могу... Найти, Возможно, где-то здесь находится блок номер 13. И терминал для него тоже где-то здесь, наверное, находится. Хожу вокруг да около и никак не могу найти. На самом деле, есть небольшая дезориентация, да, во всем этом. Локации все-таки такие достаточно объемные. И много здесь всего-всего навалено, да, на этих локациях. И сразу не понять... Куда бы мне. Кувалдет дал такой. Куда бы мне всунуть а, ли вставить ли этот ключ-карту? Вот сюда, наверное, да? А как понять, что это терминал номер 13, где написано? Ну, давайте попробуем повзаимодействуем. Так, система заблокирована. А, а, а, а home, серия. Так, проверка внутренней системы. Код ошибки, доступ разрешен. Так, я так понимаю, нам здесь нечего. Ага, вот на Е e, на, на кнопочку. Давай. А, точно, все, вот он ключ. Должен, по идее, подойти сюда Так, вставляем ключ, значит, да, разблокировали мы И запустите терминал Пишет мне, давайте запустим Так, так, так, доступ разрешен И запускаем терминал, нажмите продолжить Любую кнопочку, отлично а, Да, что происходит у нас а, Команда, административный терминал, блока 13 Доступ разрешен, загрузка Датла Журнал диагностика систем Давайте загрузим Датлу И у нас экшончик, друзья, начинается Похоже, похоже мы Что-то где-то поломали, да? Что-то у нас, усмотрю, вот, все разваливаться на... начало. Но нет, друзья, на самом деле мы активировали какой-то супер-пупер-древнейший кристалл. Да, смотрите, как он светится. Мне прям интересно, что же эта штуковина делает-то. Вот да, вы тут вообще все лоботрясничаете, ничего не делаете. Без меня. Этот красный глаз... Может быть нашим единственным путем во внешний мир Хотите выбраться отсюда? Это ваш шанс А, вы упомянули основателя Мне надоело быть на побегушках Так, давайте-ка про основателя нашим спросим Командиром был мой дед Его называют основателем Блока 13 Когда корень впервые напал Он собрал людей здесь В Блоке 13 Он пытался узнать откуда взялся корень Провел много времени в поисках Однажды он не вернулся. Какая я беда. Знала, какая досада. От него осталась какая-то информация о корне. Снаружи блока 13 есть комната. Записи в ней могут помочь в его поисках. Он ага. мог быть последним, кто знал, как добраться до оттуда. Следующий ветвь на нашего путешествия, Послушайте. я так понимаю. Так. Я знаю вам и всем остальным. Было нелегко. Это точно, да. Очень Но было вы тяжело. Ради нас. Я благодарна. Если захотите вернуться в блок 13, мы всегда будем вам рады. Посмотрю, посмотрю я. Возможно, может когда-нибудь и вернусь, если что-то мне понадобится, да, то есть пообщаюсь с, местным, с местными людьми. Совет, чтобы перепрыгнуть через препятствие, нажмите Space, Space, да, то есть это прыжок у нас. Отлично. Это мы знаем, это ну, тут ничего сложного. Напомню, ребятки, играем, значит, в время над From The Ashes, продолжаем прохождение этой интересной... Самое главное, что новые RPG рпгшечки Так, что дальше? Какие задания? Из пепла активировать красный кристалл блока 13 Ну что ж, давайте, ребятки, активируем Но остается загадкой, что все-таки за теми дверьми, которые у нас были на нижних этажах Ну да ладненько, я думаю, когда-нибудь мы с ними еще повзаимодействуем Ну а нам предлагают активировать этот кристалл Подойдем к нему и прикоснемся к этому кристаллу Что же произойдет, я даже не в курсе, ребятки Давайте посмотрим Что, мы прилипли к нему, что ли, А, перемещение, это своеобразный портал. И куда же мы переместимся? Настройки мира, перемещение, быстрое перемещение в другую зону. Так, давайте посмотрим, как нам можно переместиться. Вот, в общем, так здесь перемещаются люди. То есть, они не выходят в дверь, они просто через какой-то красный кристалл а, пытаются телепортироваться в те или иные места. Убежище основателя, друзья, мне предлагают. А настройки мира, если глянуть, что у нас здесь? Компания активно, из пепла. Шторм приближается, корень набирает силу, найди путь к Атоллу и уничтожь источник корня, прежде чем погибнут последние остатки человечества. Время игры один час, сложность, друзья, обычная. Все-таки есть, что-то возьми, здесь сложность, но я, ребят, не знаю, где она ставится на самом деле. Было бы, конечно, круто, если кто-то мне написал в комментариях, потому что я сам этого не нашел. Ну, а мы, ребят, перемещаемся тогда, убежище основателя нас ждет, погнали! Конечно, готов, всегда готов. Совет. Чтобы присесть, нажмите кнопочку Alt. А, мы с вами это уже проделывали. Интересная игрушечка. Заманивать, друзья. Заманивать своим геймплеем, своей а, вот этой вот уникальной историей, да. То есть, хочется ее проходить и дальше. Так, камень поменьше, да, я так понимаю. Тот был так совсем огромный, а это уже поменьше. И куда же мы пришли? Давайте посмотрим. Нам нужно новое задание. Без цели ходить, это, как говорится, что лысому расческа. То есть, ненужное дело. Идем, значит, дальше. Ага. Ага, у нас пока задач нет, но я думаю, в скором времени они у нас должны появиться, я так понимаю, мы выбираемся куда-то наружу, да, вот я смотрю, уже внешний окружающий мир нас приветствует, замечательно, мне уже не терпится выбраться, не терпится, ребятки, как и вам, наверное, думаю, не терпится посмотреть, что же нас ждет там, снаружи-то, ведь мы не были еще нормально снаружи ни разу, опачки, это у нас корень, да. Это какое-то зелье, а вот это зелье... Так, подожди, давайте возьмем сначала это зелье. «Папа, я умираю, этого, этого не изменить. Мне всегда казалось, что меня либо убьет корень, либо я буду жить вечно, как ты. Но не всем суждено стать героями. Ты единственный в мире, кто думает, что сможешь остановить корень. Ты все, ты ведь знаешь, это остальные просто пытаются жить, как могут. Нам, Селин, пришлось научиться жить без тебя. Я не буду снова пытаться остановить тебя». Просто не думай, что ты приносишь себя в жертву ради нас Хватит нас жертв Всегда с тобой, твоя дочь на Надин, друзья Вот такое вот послание или сообщение Или что это такое, я не знаю Так, читать мы прочитали Ага, прочитать, ребят, кстати, можно еще нажать Нажав на буковку X на клавиатуре Кто играет на клавиатуре Так, давайте заберем вот это все Так, это мы прочитали, да а, Вот это что? Масляный а, Что это такое? Масляный тоник Я так понимаю, это у нас выносливость восстанавливает Ключ-карта, Бок 13 замечательно Новый предмет. Ключ карта. Блок 13. Нажмите и открыть рюкзак. Это мы знаем. Так, сумка выжившего. В этой сумке полно предметов, которые помогут герою выжить. Эликсиры, просвещение, коробки боеприпасы, масляные тоники, бинты, настойки и так далее и тому подобное. Эликсир. Эликсир побега. Эликсир побега при использовании героя возвращается на последнюю активную контрольную... Точку. И масляный тоник, это снимает эффект заражения, друзья, и повышает сопротивление гнили на 30% в длительность 10 минут. Так, смотрим дальше, что у нас есть, это железо, и вот на ключ карта Форд оставил это в своем укрытии, на поверхности должно быть, он не решился доверить это жителям блока 13. Отлично, в принципе, понятно, все, ребятки, движемся дальше. Что у нас тут еще интересного, давайте посмотрим, вот это вот рухлить можно разбить, да? Можно разбить, даже какие-то очки нам за это дают А этот шкафчик можно разбить? Да, ребятки, можно разбить И как мы видим, здесь дырка за стенкой, мы правильно сделали, что разбили это, Скорее всего, это секретное какое-то место Так, что тут у нас такое? А, ни хрена непонятно, какие-то записи, да, какие-то какие зарисовки м -м -м, Не силен я в английском, не могу Что здесь, что там, лабиринт? Лабиринт да, похоже, лабиринт какой-то. Про лабиринт про какой-то идет речь, друзья, да, то есть я так понимаю вкратце, но мы, наверное, с этим лабиринтом столкнемся когда-нибудь. А, это урон у нас вылетает, да, то есть денег мы не нашли, это, это ребятки, очки урона, то есть вылетают циферки. Неплохой, кстати, у молту это урон. Надо сначала пойти туда, в ту нычку, потому что нычки бывают в нычках бывает обычно что-нибудь прикольное. Эллен, я хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя и прошу прощения. Мне жаль, что все так сложилось. Понимаю, слова не исправить отдельного. Я должен уйти. Прошло немало времени, прежде чем я решился на это. Я собираюсь гов... поговорить с корневой матерью. В старой церкви за туннелями метро Она укажет мне путь из этого мира И я исчезну, друзья Да, то есть отличное сообщение, послание Так, здесь тоже надо разбить, да? Нет, тут нельзя разбить Так, давайте-ка вот сюда пролезем Тут по-любому какая-то нычка секретная Здесь по-любому есть какие-то ништячки, да? Мы, ребятки, любим ништячки, поэтому залазим во все вот такие вот нычки, да? То есть, ага, тут ничего нет. Но я уверен, ребятки, я был на 100% уверен. Не забывайте, ребятки, чекать нычки всякие. Из них можно много нового узнать. Черт, Эллин, я не виноват, что твоя мать умерла. Даже, оста... Даже останься я здесь. Надин все равно бы погибла, но мы бы куда меньше узнали о корне. Я делаю ради нее, ради всех. Боже, она так похожа на свою мать. Короче, ребятки, болтология, кому интересно. Интересно, можете спокойненько это все дело почитать. А мы, ребятки, за то, чтобы у нас был нормальный геймплей, а не скучное чтение. Да, то есть почитать мы можем в одиночном режиме, когда мы будем играть сами с собой, да. То есть, ну вот это что за курточка? Это похоже на курточку, которая, ребятки, у меня, да, то есть в данный момент. Но она кажется немножко покруче. Давайте посмотрим. А пальто бродяги, друзья, мы нашли. Пальто бродяги. А у меня, насколько я помню, экипировка ни хрена не бродяги. Так, брюки бродяги. А, нажмите С, чтобы проверить снаряжение. Ага, можно просто на С нажать. Отлично. И смотрим. У меня, ребятки, а, экипировка утильщика. То есть, это танк, который может сдержать много урона, да, то есть и с хорошей броней. А мы же нашли сейчас еще какое-то снаряжение. Давайте проверим рюкзачок как его открыть, а использовать этот предмет сумка выжившего. Так, подождите-ка, в этой сумке полно предметов. А, это у нас, значит, если мы распакуем, мы, наверное, забьем свой инвентарь, хотя я могу ошибаться. Черт побери, а где же то, что мы сейчас взяли? Настойка, эликсиры, винты, что-то я даже не знаю. Так, а где у меня то, что мы сейчас подобрали вообще? Давайте, а, вот, ребят, как можно выбирать, то есть мы вот нагрудник на него нажимаем два раза, и мы смотрим, вот она, вот она, ребятки, пальто бродяги, которое мы подобрали. Смотрите, какие у него резисты идут, это, я так понимаю, гниль, да, то есть радиация, минус 2, это у нас, значит, корни, наверное, да, кор, и электричество, вес 15, да, а броня, кстати, 13, да, вес 15, но это у нас бонусы для скитальческой брони а, Но нам сейчас все-таки важно, чтобы у нас были максимальные резисты Поэтому мы остаемся в броне в нагруднике утильщика Потому что у нас, черт возьми, мощный урон после этого получается То есть мы оставляем бафы а, на свой собственный, так сказать, класс да? Мы сейчас а, в роли танка, ну как в роли ДДшника, наверное, выступаем Который может до хрена урона нанести, особенно в ближнем бою Короче, милишники мы Так, идем дальше Проскакиваем в эту дырочку обратно и идем, ребятки, дальше. Нас ждет столько всего интересного. У меня прям так не терпится все это дело исследовать, ребятки. Продвигаемся потихонечку. Ну а вы, пожалуйста, не стесняйтесь, ставьте лайкосики, братишки, скретчу за его годные видосики. Он просто обожает, ребятки, лайкосы. Ставьте, не забывайте, за годный контент. А он для вас будет стараться пилить и еще более годный контент. Так, я чувствую, ребятки, что это место силы, где нам придется применять сейчас силу. И мы берем для этого дробовик. Пускай все вкусят а, моего а, лакомого дробовичка. Сейчас посмотрим. Сейчас, ребятки, вы посмотрите, как будут разлетаться бошки супостатов. Вон, я вижу уже один. Так, не забываем уклоняться. Так. Что, не заметил меня еще? Тут-то по-любому можно красться, наверное. Ну, кстати, вот а, шкалы а, незаметности здесь я не вижу, ребятки, почему-то. Так. Давайте попробуем сюда перелезть. Здесь, по-моему, можно же через забор перелазить, да? Ну-ка, давай попробуем. Нет, нельзя почему-то. Давайте попробуем из пистолета. Все-таки пистолет более дальнобойное оружие. Еще неприятности. Еще неприятности, да. На, держи. Ой-ой-ой, пистолет все-таки послабее гораздо, чем дробовик. Но мы постараемся вырубить этого гада на расстоянии. Да, у нас получается неплохо. Да, ребят, чем мне нравится эта игра, то, что своим многообразием она привлекает. Нам тут только не только можно кувалдой махать, а можно еще реально вот из пушечек пострелять, повспоминать, как это делается в каких нибудь нехилых шутанах таких, да, то есть... Чем-то Dark Souls напоминает Да, только со стволами, да, на самом деле Я вот такой для себя вывод сделал Так, где-то кто-то там кричал Где-то кто-то там кричит Тебе что, плохо, что ли, родной? Ты где там возмущаешься? Иди сюда, я тебя сейчас угощу свинцом-то, а У меня еще осталось специально для тебя Так, ну мы уже подошли на близкое расстояние Я думаю, что здесь пригодится Оп, он оказывается наверху Такая зараза, а Оп. Уворачиваемся, друзья Он может дальнобойные атаки совершать, я знаю этот хрен. Ой, здрасте Забор покрасьте. До свидания. Так, так, так. Я надеюсь, у меня никто еще ничем не попал. Вот он там наверху сидит и провоцирует меня, чтобы я к нему поднялся. Но я ему сейчас в голову заряжу. Какой резкий чувачок. На, держи. Че, хэдшот словил? Да, молодец. Еще лови. Так, отлично. Работаем пока. В принципе, на обычной сложности, как нам подсказывает игра, ничего сложного, ребятки, нет. Играем потихонечку. Нам никто ничего сделать не сможет. В ближнем бою хочу еще поработать. Сейчас, ребятки, я покажу, как этот парень бравый работает своей ку своим кувалдометром в ближнем бою. Так, ну что, здоровенько. Давай, иди сюда, подходи уже, давай. Я знаю, что ты сейчас будешь атаковать сдали, сдалека. Ну, пробуй. Опа, промазал, да? А сейчас я попаду. Что, хорошо? Вот так, ребятки, мы кувалды работаем. Кувалда чуть ли не имбовым оружием здесь является. То есть в ближайшем бою мы реально выносим просто на раз. Так, кто здесь? А тут никого. Нычка? Нет? Я ошибался, ребятки Здесь не нычка и через забор нам перелезть нельзя Есть все-таки ограничения, на то, ребятки, это и экшен-РПГ Что здесь все-таки линейность, она присутствует Это не полноценный РПГ, ребятки, не забывайте Это экшен-РПГ Здесь у нас всего понемножечку Как достать? Вот как там достать? мне Надо же по-любому, можно перелазить Опа, смотрите, как мы умеем Вы видели, да? Перекатики какие делаем Класс, это мне уже нравится Так, ну что, где вы, корни? Корни, выходите, я с вами буду играть Сейчас будем садить корни или вырывать лучше будем корни. Да, будем лучше их вырывать. А От туда ответвление было. Давайте, ребятки, все-таки будем стараться исследовать полностью местность, да. Никто за нами не гонится. Вроде никто не гонится, да. И будем заглядывать в каждую нычку, потому что это очень важно. Можно найти какие-нибудь места скрытые. Здесь таких нет. А вот тут в кустах что интересно у нас есть? Тоже, ребятки, ничего нет, потому что это просто кусты. Да, не обязательно, оказывается, заходить. Это просто-напросто закоулки атмосферно сделанные. Ну, ладненько, идем дальше, ребятки. Продвигаемся. Все пока у нас хорошо. Там вдалеке никого вроде не видно. Вроде никого не видно. Поэтому движемся дальше. Не боимся мы этих корней. Как только корни появятся, мы сразу же их подрубим. Постараемся выкорчевать. Так, ну что ж, идем дальше. Нам важно сейчас идти. У нас, правда, нет цели. Это плохо. Я, конечно, предпочитаю, когда есть цель. Че ж ты сразу кувалдит? Ну, открой ты нормально эту дверь. Да, нельзя закрыто. А как открыть? Хрен его знает. Так, я вижу, что, что там кто-то вдалеке ходит, по-моему, да? Давайте возьмем пистолетик. Пистолетик у нас такое более точное оружие. Мы можем издалека им а, выносить головы, да? То есть, да, подойдет он нам. Правда, он меня не прокачан. У меня прокачан дробовик, который очень-очень быстро решает проблему а, быстрого подступления врагов ко мне. Так, здесь что такое за, за этими кустами? Ничего. Ничего абсолютно нет здесь. Ну что, ребятки, я уже вышел на площадь. Так, давайте оглянемся. Никто ли сверху на нас не летит? Какая же здесь красота все-таки, а? Как же здесь красиво. Ну да ладно. Вот там кто такой ходит, а? Это же корень, это же враг. Там тоже враг. Везде враги. Ну надо их наказывать, короче, потихонечку. Там какой-то мощный враг. Так, здесь тоже мощный враг. Я не знаю, с кого лучше начать. Надо начать, ребятки, с одной стороны, чтобы со всех сторон к нам а, не понабежали. Какой-то это уже другой, да, тип. Я таких раньше не встречал. Вот там. Так, подожди, подожди. Это, по-моему, вызывает, да? Это вызыватель, я помню. Это у нас вызыватель, который вызывает. Да, да, да. Вот он переместил. Ой-ой-ой, осторожней. Осторожно, остор... Ой, ты, ё ни хрена себе ты разошелся, А теперь я... А теперь я разойдусь. Похоже, я их всех согрел. Оп. А ну иди сюда. Блин, не успею, а не успею, а не успел. Не успел я увернуться. Хардкорный иногда бывает, очень. Очень хардкорный иногда бывает. А, уворачиваться надо успевать. Уворачиваться, друзья, надо успевать. Ну да ладно, сейчас мы попробуем с дробовичка тогда. Ухнем. Привет. А теперь я. Доздусь это уже, гад такой. Отлично. Вроде разобрали его немножечко по-быстренькому. Так, иди отсюда. Еще кто? Ага, здорово, иди отсюда! Не совсем. Добьем так. Так, надо аккуратнее, ребятки, действовать, потому что у нас хп-шечка здоровски кончается. Как остановить кровотечение? У меня кровотечение, друзья, сейчас, на, на данный момент. Как же его остановить? Так, вот это что такое? Давайте посмотрим. А, какой-то люми люминитовый кристалл. Блин, долго у меня будет кровотечение, а как его остановить? АКУ, чтобы восстановить здоровье. Ну, ладно, давайте восстановим все-таки. Потому что, ну что ждать-то в самом деле? А кровотечение, кстати говоря, не исчезает. Как же можно остановить это самое кровотечение? Так, еще один. Еще один тип. Оп. Оп. Успел. Подбежим, подбежим, подбежим. Не успел. Так, блин. Как много этих типов-то, Да-да-да, они еще стреляются, гады. Ну давайте, аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько надо, ребятки. Чтобы у нас никто не попал. Лишний раз. Давай поближе уже. Давай поближе подходи. Так, так, так, так, так. Как-то он далеко уже сейчас отошел. Так, так, так. У меня кто попадает, я не понимаю. Кто у меня попадает? Кто у меня попадает? Они рикошетят, что ли, или что? Почему у меня здоровье теряется? Так, так, так, аккуратнее, ребятки. Почти, почти, почти. Аккуратнее надо, аккуратнее На, держи, на, еще разок Все, готов Готов, родненькая, готов Блин, капец, ребят, кровот... кровотечение Кровотечение, это та еще, короче, заноза в вашей заднице Не забывайте, то есть смотрите, сколько я здоровья уже а, потерял И как вообще его излечить-то, я не знаю Так, сумка выжишь, эликсиры, коробки, боеприпасы, настройки кра... настойки красного щавеля Давайте ее распечатаем, что ли, я не знаю да, то есть, вот, и смотрите, ребятки, у нас все-таки появилось много всего, и мне бы хотелось бы узнать, что это, так давайте на стоечку примем, да, красного щавеля, чтобы у нас уже здоровье потихонечку регенерировалось, но, ребятки, этим самым кровотечением мы не останавливаем, мы только замедляем процесс, у нас пока что идет просто восполнение здоровья, так, давайте пробежимся по территории и все исследуем как следует, да, а, давайте, давайте, я хочу все-таки найти всякие ништячки, возможно, где-то что-то я оставил, ну, блин, это кровотечение, оно меня просто добивает, так, а на троечку что у нас такое, это что такое, ааа, -а -а, останавливает кровотечение, друзья, есть бинты у нас в сумке выжившего, замечательно, только до меня сейчас дошло, не забывайте, ребятки, есть у нас бинты, и они, кстати, доступны на а, быстрый а, слот Отличненько, нам бы еще какую-нибудь Такую сумочку, было бы замечательно Так, оттуда я пришел А здесь, значит, я воевал Патрон надо тоже не забывать собирать А потому что у нас они имеют Свойство заканчиваться Так, кто здесь Кто здесь кричит Кто-то за кустами, по-моему, да? Здорово А пистолетик-то скорострельный у нас, да-да-да Ой-ой-ой-ой, резкий тип Резкий тип ой резкий какой, а. Надо с такими вот так вот разбираться. Надо с такими разбираться по-другому немножко. Ой-ой-ой, задел. Вот гад-то, а. Так, что такое... что такое быстрый, а? Заряжаем, ребятки, заряжаем. Тихо-тихо-тихо. Сейчас, сейчас, ребят. Блин, да что ж ты будешь делать, а? Вы видели, что было, ребятки? Вы видели, какие они хардкорные? Я думал, гораздо легче будет, но, блин, не тут-то было, друзья. Не тут-то было. Резаемся возле последнего сохранения. Ну что ж, теперь мы имеем небольшой прокачанный скилл. Теперь мы будем действовать, стараться гораздо осторожнее, друзья. То есть нам показали, как, оказывается, здесь сложновато. Я не думал, что будет так сложно. Я думал, легко будет все, да, то есть и гладенько. Но не тут-то тут было, друзья. Не забывайте, что достаточно хардкорные здесь враги. И если не проявлять должного внимания, да, то есть не уделять конкретным ситуациям, то можно вот так вот быстренько слиться, как сейчас это с нами и произошло. Так, ну давайте, чтобы сменить оружие, нажмите X. Ага, можно на X просто менять оружие, не на, мы, не на, не на кнопочку, не на мы это, не на мышку. Можно на X нажимать. Так, ну давайте пройдем дальше тогда. Так, здесь что у нас? Здесь по-любому какие-нибудь ништячки, наверное, есть, просто я это место прошел мимо. Нет, нельзя, друзья, туда зайти. А, идем дальше. Так, ну что ж, хорошо меня так потрепали, да, то есть... И мы, смотрите, начинаем заново этот уровень. Заново начинаем, заново всех мочим. Потому что не прошли. Если бы прошли, заново бы не начинали. Да, скорострельность, кстати, есть. И это очень-очень хорошо. Так, ну что то этот, по-моему, дальнобойный типок. Он умеет кидаться. да но он не успеет этого сделать просто ох ты как вас там много а? так тихо тихо тихо еще не вечер так отлично отлично что ж ты я косо это такое а? да ребятки можно оказаться на дальних расстояниях а, вести вот такую вот работу то есть мы можем вот так вот всех этих гадов отстреливать ну в ближнем бою конечно опасно да то есть издалека конечно же прикольнее это делать ну и в ближнем бою тоже иногда приходится воевать. Патроны для пистолета берем. Да, то есть стрелять тут можно постоянно, ведь мы на обычном уровне сложности играем. Я думаю, на обычном уровне сложности патроны так быстро у вас не закончатся, друзья. Ну что ж, продолжаем, ребятки. У нас в эфире э, Рим. рим... Ремнанта from the ashes Продолжаем, ребятки, проходить эту ä, Интересную РПГ-шичку Да, экшен RPG, не забывать То есть не совсем РПГ, не совсем экшен экшен RPG, друзья, у нас в эфире Продолжаем воевать с этими гадами Как видите, одного зацепили, да, сразу же активировался Тот большой толстый гад Да-да-да Ой-ой-ой-ой, не задень только Он еще умеет свойство Телепортироваться, да, вот так вот Ой-ой-ой, чуть не попал, а. На дальнее расстояние, конечно же, борьбу с ним вести сложновато. Поэтому лучше его подпустить, наверное, поближе. Так, так, так, не попал же. Опа. Опа. Здоровенько. Ой, не попал. Да, ребят, осторожней надо. Осторожней. Он постоянно, короче, фокусит меня. Они теперь вдвоем меня фокус, на самом деле. Это очень плохо. Это капец как плохо, друзья. Интересно, через вот эти, через препятствия пролетают них снаряды или нет? Так, так, так, их уже двое, друзья. Нет, нет, нет, нет, нет. Так, так, так, давайте подойдем поближе все-таки. Блин, как же их много, а? Тихо, тихо, тихо, никто у меня не попал же. Ой-ой-ой. Да, блин, попали, а? Вот же гады-то, а! Когда же вы помрете? На самом деле, ребят, территория большая, да? Здесь слишком-то далеко не убежишь никуда. А они уходят. Они реально уходят. Так, отлично, этого завалили. Остался тип, который сзади. И он за нами потихоньку преследует. Я чувствую, я чувствую, что он там вдалеке, но он, при... он следует, ребятки, за нами. Попробуем издалека его достать. Издалека, ребят, тоже достаем. Ну что ты там спрятался, а? Загасник. Надо поближе подходить. Все, идем поближе. Идем поближе. Я думаю, сейчас мы с ним разберемся. Так, где мой дробовик? Зачем я принял эту штуку? Скажите мне, пожалуйста. Не надо было принимать на эту зельку. Так, иди отсюда. Ай-яй-яй. Идите отсюда все вас реально многовато для меня, для одного. Ой, стреляй, давай, стреляй. С дробевка хорошо, хорошо их выносить, кстати говоря. Так, все, улетел. Кровотечение вроде не наблюдаю. Очков талантов есть у меня, появилось одно очко талантов. А получил я уровень, я так понимаю. Ну что, где еще? Это было ужасно. Да, не говори, блин, сложновато. Да, хоть мы и вроде пушки все прокачали Но, несмотря на это, все равно про... Приходится, ребятки Приходится стараться, чтобы выиграть бой Даже на обычном уровне сложности Так, ну что ж, идем дальше Давайте глянем на карту, что у нас на карте показывает А вот мы находимся здесь Нам сейчас либо на направо сходить Либо налево Давайте сходим направо сначала, вот в эту сторону Или налево Или направо Так, а куда лучше-то, я не знаю Давайте сначала налево сходим, вот сюда а мне кажется, что здесь мы тоже что-нибудь полезное сможем найти. Сейчас попытаемся, ребятки, отыскать здесь что-нибудь нужное. Да вот зачем я выпиваю постоянно, а? Вот зачем? Нам это все пригодится. Кстати, можно отменить а, анимацию, да? Пока он у нас анимацию не закончил, он не выпьет а, бутылек, по моим наблюдениям, до конца. Поэтому можно отменить, если вы сделаете, например, прыжок влево или вправо. Так, ну что, здесь тоже, по-моему, были монстры, которые меня быстренько а, в прошлый раз уничтожили. Сейчас я вроде их тут не наблюдаю Видимо, я их сразу всех сагрил и всех сразу завалил Что это за, за яркое пятно такое? Давайте посмотрим, подойдем Что у нас здесь? Это у нас люк Который, наверное, ведет в другую область, да, я так понимаю? Ага, мы перемещаемся куда-то а, в другую локацию, я так понимаю, да? Сейчас все, ребятки, проверим Нажмите F, чтобы активировать модификатор Куда же, интересно, нас забросило-то, а? Это реально какие-то шахты Нас перекинуло в шахты, друзья ну, давайте прогуляемся по шахтам, отдохнуть у контрольной точки. Так, это чекпоинт, да, у нас здесь. Мы можем его сейчас активизировать. Так, давайте активизируем. Отлично, я так понимаю, здесь мы сохраняемся. Так, отдых. Во время отдыха персонаж дополняет боеприпасы, заряда драконьего сердца. Однако все убитые обычные враги возрождаются. Вот так вот, друзья, вы поняли? В многопользовательской игре также воскрешаются союзники. Чтобы отдохнуть, контрольные точки должны воспользоваться все члены отряда. Вот как оказывается. То есть я сейчас выйду и меня сразу же... Так, блок номер 13. Покинуть подземелье. Так, улучшение оружия. У вас достаточно материалов для улучшения оружия или элементов брони. По мере улучшения предметов вы можете дать отпор все более сильным противникам. Улучшение оружия. Чем сильнее противник, тем больше у него здоровья. Улучшение оружия повышает наносимый урон. Чем сильнее противник, тем больше урон он наносит. Броня снижает получаемый урон, спасая вас от быстрой гибели. Чтобы улучшить оружие или броню, обратитесь к Риксу в блоке номер 13. Так, ну в принципе мы поняли. Так, а если остаться здесь? Что у нас здесь за подвальчик такой интересный? Мне хочется его исследовать. О, ведь можно исследовать. Тут какие-то странные звуки еще такие, да? Я тоже хочу... Я тоже хочу посмотреть, что у нас тут за звуки-то, а? Что же тут, кто у нас тут находится? Давайте сейчас дробовиком проверим. Здрасте. Это те самые упыри, да? Гномики, или как они еще? Клопы я их называю. Которые постоянно тут шастают. Да, их там, по-моему, большое количество. Мне хочется исследовать эти места. Здрасте. Здрасте до свидания откуда у вас тут так много взялось-то я не понимаю так так так так есть еще кто-то еще есть тут нет так есть тут нет кто выходи по одному но че вы не выходите-то чего вы там зажались своей канализации брысь отсюда ух ты а я его не заметил а откуда у вас столько тут понабежало-то? Так, и что нам с этой канализацией делать? Тут можно шастать, можно исследовать. Я так понимаю. Так, давайте сюда залезем. Ведь это можно сделать? Да, можно. Да, что-то здесь в этой канализации много этих самых клопов. Так, ладненько, не будем здесь буянить. Они тут просто везде. Ими тут все кишит, ребятки. Все подземелье. Но я хочу исследовать это подземелье, черт побери. Мне это интересно. Ух ты! Какой! Это что, типа босс? Это у нас босс, да? Это у нас босс! С еще одним мощным чувачком. Ой-ой-ой-ой! Похоже, я нарвался. Похоже, нарвался. Но сейчас мы попытаемся это все дело поправить. Пистолетика. Попытаемся поправить все это дело. Ну что, получил, да? Отлично, получилось вырубить этого негодяя. Вот негодяй-то, а? Нам почти... Ну, не почти, а сколько-то... Ой, они... ты, а что ты такое? Они какие-то бронированные совсем. Они реально бронированные? У них реально есть э, броня, друзья. Иногда проще их вот так вот выносить, просто-напросто долбанув им в голову, молотком большим. На самом деле, ребят, да, есть смысл зачищать такие все убежища, потому что здесь мы находим какие-то вещи. Что вот я сейчас нашел? А, видите, железо, металлолом, лом. То есть, да, есть смысл. Определенно есть. А нельзя бояться тратить а, вот эти вот наши а, очки восстановления, да, то есть использовать драконье сердце. Чтобы восстановить жизни. Так, ну что ж, еще один монстр. А, нам надо его зачистить. Справились-то, справились. Но там у нас еще есть, ребятки. Давайте-ка перезарядим дробовик. Так как, да, нам надо будет сейчас с ними со всеми расправиться. Там еще какие-то, да, другие монстры ходят. Как, вы посмотрите на это все. На, на все это безумие, друзья. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, получится, нет ли. Но надо пробовать. Надо пробовать, друзья. Оп. Так, перелазим. Оп. Ох ты, какой большой, а, вонючий гад. И взрывной. Какой большой взрывной, вонючий гад, а? Они как бомбы, короче, взрываются. Иди отсюда. Гений. Блин, он еще вызывает их. Он вызывает этих монстров. Он вызывает, ребят, этих монстров, смотрите. Ч ⁇ творит, а? Вот что творит гад такой, а, ползучий. Пошел вон уже. Хватит тут уже колдовать. Да, жесткий на самом деле. жесткие. Да, конечно, справились. Что нам, кабананта. Да, раз ударил и пошел. Идем дальше, друзья. Давайте проверим, что они здесь охраняли такого. Интересная канализация. Что-то мы немножечко находим даже здесь. Кто-то еще где-то кричит, рычит. Опа, здрасте, здрасте. Че, мы, мы про вас забыли, да? Они думали, что я про них... ой ой ой ой тихо! Молоточком иногда надо действовать, когда они близко подходят. Молоточек нам на кой черт. Зато патроны будем экономить. Да, раз, и все. Благо, они не такие уж серьезные в этом плане. А там что такое? Вот смотрите, там, по-моему, вообще супербосс какой-то уже начинается. Так, ладненько, давайте все здесь подберем. Фолиант знаний, плюс одно очко талантов. Нам, ребят, можно распределять таланты, на самом деле. Как это сделать, я ещё, наверное, попытаюсь покажу тогда. Так, что это было? Что был за глюк такой? Что это был за глюк сейчас только, что вы видели? Так, кто-то здесь шумит. Ой, опять этот вонючий хрен. Опять. Пускай он там лучше бомбанет, чем он на меня выйдет. Иди отсюда. Мелкий червь. Еще один мелкий червь. Да, благо их можно с пистолета расстреливать. Не такие уж они сложные в этом плане. Так, ладненько, идем дальше. Ребятки, смотрите, какая классная игра. Мне, ребятки, очень сильно нравится, потому что здесь реально атмосферность какая-то чувствуется своя. Именно атмосферность, с которой я раньше не сталкивался. Так, где вы? А, это я, я обошел просто это все дело с другой стороны. Я помню, шастал с той стороны, да, по ту сторону ограды. А теперь я обошел просто с другой стороны все дело. Так, так, так. Блин, капец какая-то большая, канализация. На ее зачистку уйдет реально немало времени. Так. Тут вроде никого. Тут вроде тоже никого. Мы все плавненько подходим к этому непонятному а, изваянию. Да, вы смотрите, что это за штуковина такая. Я боюсь даже туда подходить-то. Я даже не знаю, что от нее ожидать. Может быть, стоит подкачаться немножко, да? Давайте посмотрим, какие у меня есть таланты. Мне говорят, что у меня есть таланты, друзья. А, бодрость. А, мы можем, ребятки, потратить. У меня два очка таланта. Стойкость. Вынослить плюс два, два с половиной. И воин. А, бонус к, к урону от оружия в ближнем бою, друзья. Прибавляется бодрость, текущий уровень. То есть это здоровье больше становится. У нас здоровье, кстати, ребятки... А, нет, подождите. Ранг таланта 302. Здоровья нигде не вижу. Сколько у меня здоровья? Персонаж, наверное, надо нажать. Сколько здоровья у меня? Показано, нет? Где отображается, сколько у меня здоровья? Подскажите мне, пожалуйста. Точно я не вижу. Вижу, что урон 17. Так, ладно... А... В рюкзаке есть много чего необходимого. Давайте поставим стойкость. Это у нас выносливость. Это мы будем больше быстрее бегать. Воин. 4. Стойкость. Ну, давайте стойкость, наверное, разовьем, что ли. Я не знаю. Это у нас будет выносливость, бодрость, здоровье. Ну, можно даже выносливость. 6. Вот так вот сделаем, да? Ранг таланта 11. И стойкость на 1 поднимем. Вот так вот сделаем. Мы, ребятки, все-таки начнем потихонечку качаться. Нам можно улучшать оружие. Давайте попробуем улучшить дробовик. Сменить модификацию можно на X попробовать. Так, давайте попробуем сейчас. А на что бы ее сменить? Ведь у меня ничего-то, в принципе, и нет, на что бы можно было сменить модификацию. Ну да ладно. Так, а молоток как прокачать? Молоток, по-моему, можно прокачивать специально только у мужичка, который ждет нас в убежище номер 13, да? То есть так просто его не прокачать, насколько я понимаю, да? Ага, Понятно. Понятненько. Ну, тогда идем дальше, что я могу сказать. Мы возле какой-то, возле какой-то важной точки. Тут у нас кристалл, это у нас выход наверх. Давайте все-таки посмотрим. Это у нас какой-то рассадник монстров, наверное, я так понимаю, да? И сейчас из него полезет очень много, наверное, всяких разных тварей, да? Давайте перезарядим дробовик на всякий пожарный, чтобы он у нас был наготове. И будем готовы сейчас к ваканалии какой-нибудь, Да. Потому что реально, это все надо нам искоренять Я так понимаю, эти корни, они до добра эту планету не доведут Давайте обойдем аккуратненько Проверим, что у нас здесь Да, вся эта же, ребятки, штуковина шевелится И надо ее срочно уничтожать Это какой-то просто оплот зла Ну что, погнали, попытаемся уничтожить всю эту дрянь Так, о, я так и знал Я так и знал, друзья мои что это все до добра никого не доведет. Так, перезаряжаемся пока. Пока перезаряжаемся. Так, а пока мы перезаряжаемся, мы сейчас начнем выносить этих гадов мелких. Паразиты, а? Вот паразиты-то, а? Их, ребят, реально много. И капец просто как их много. Оп, оп, как мячики отлетают, да? Оп. Как мячики отлетают, да? Ой-ой-ой, это я зря, конечно, так. Продолжаем. Продолжаем бороться с этой нечистью. Да, большая очень штуковина. Ой-ой-ой, это надо штуку избегать, а просто она нам вообще житья не дает нормального. Блин, а? Да, блин! Разойдись! Разойдись! Я иду! Блин, ни хрена не понимают. Реально, ребята, в их канале начинается. Полная. Со всех сторон у нас просто вылазят монстры. Со всех сторон просто лезут монстры, блин, вот нельзя так делать, а так срочно применяем сердце. Потому что у нас проблема, друзья, у нас очень сильные проблемы. Так. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Держим под контролем ситуацию. Блин, под, под контролем это грубо сказано, конечно. Так, так, блин, капец просто, а. Вы посмотрите только, сколько их тут вообще этой гадости всякой. Так, давайте идем, пора это все дело уничтожать, я так понимаю, да? Но, блин, а, вот эти взрывы постоянные. Так, так. Так, заражение. Заражение, ничего хорошего. Перезаряжаемся. Так, что у меня? у меня патронов, друзья, нет, оказывается. У меня нет патронов. Охренеть. Вот это я понимаю. Вот это хардкор. Вот это хардкорчик полный. Блин, ну капец просто, а. Капец, друзья, как здесь сложно оказывается. Я думал, здесь гораздо проще будет. Так... Так, как же вас много, а? Подходи по одному, вы что такой толпой-то налетаете? Так. Да, блин, а? Огненный какой-то хрен объявился, а? А откуда ты взялся вообще, дядя? А откуда вы все взялись-то вообще, а? Так, давай сейчас перезарядимся сначала. Перезарядимся, друзья! Да, капец, вы видели, как это сложно на самом деле Прежде чем нападать на эти монументы, друзья, надо как следует под подготовиться Да, то есть вот мы снова появились на контрольной точечке И вы, наверное, видели, как все жестко И реально, чтобы нам реально, э реально нам не облажаться Надо как следует готовиться Я так понимаю, сейчас у нас все монстры здесь опять будут живые и здоровые Здорово! Ну, короче, ребятки, вы поняли, да, как здесь иногда бывает жестко. Поэтому мы постараемся подготовиться в следующий раз как следует к этой грандиозной бойне с этими непонятными оплотами тьмы и раздора. Ну, ладненько, ребятки, на текущий момент серию заканчиваем. но ну, а что будет в следующей серии, ребятки, вы увидите обязательно в следующий раз. Пожалуйста, не проходите мимо, поддержите, ребятки, лайком. И комментарием братишку Скретча с его видосами А он будет обязательно пилить для вас в дальнейшем Много новых разнообразных видосов по этой игре Если, конечно же, она вам понравилась Давайте на это видео хотя бы наберем 100 просмотров и 50 лайков Для того, чтобы я делал продолжение прохождения этой замечательной экшен-рпг игрушечки Ну и, конечно же, играть только в самые топовые игры И всем приятного геймплея Еще услышимся!